Поставили наше судно на учет. Записывались мы заранее. Хотели бы две. 600, 5, 6, и 200 рублей. Заранее заполнили заявление. Потом отдали в окошко. Тут же инспектор вышел на осмотр нашей лодки. Сверил все номера мотора и лодки с документами плюс надо ксерокопии документов все со всех оригиналов то есть это паспорт все договора купли продажи если это новое судно что еще там было обязательно книжка паспорт на лодку и паспорт на мотор и все отдали в окно через 30 минут нам вынесли уже э, судовой билет присвоили номер, который мы напечатаем. И все, ждем техосмотра. Аракала э, Обычных рекламщиков, которые занимаются рекламой Монтажом, производством заказывается номер по ГОСТу э, ГОСТ я картинку Под видео прикреплю Можно будет узнать Распишу вот. Значит, помыли сфере Поверхность Клеим сюда Помыли поверхность, высохла Обезжирили водкой Тонким слоем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 Первый раз клеим номер на окно, но я думаю будет все отлично. Наш номер готов, осталось оторвать монтажку и постоять ему на солнце. Аккуратненько сейчас, разглаживаем, снимаем монтажку, проходим еще раз. Вот так, ракелем вот этим шпателем резиновым. И должен у нас держаться крепко. Сам нет, вылететь. Теперь мы флаг государства клеим Что мы русские Вот сюда часа времени внесли два номера на обук борта. Сейчас на солнышке маленько постоим и приклеится нормально. Будем смотреть, как не оторвется ли. Ну, на сезон должно хватать, в принципе. Вот. Сейчас пока обкатываем движок. Примерно в 7 часов осталось еще накатать. И будет первое ТО замена масла а в редуктор самого двигателя.